В Казанском университете продолжается вакцинация против COVID-19. Все подробности далее. На этот раз прививку сделали студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, а также Института геологии и нефтегазовых технологий. Вместе с ними пришли на вакцинацию и преподаватели. У меня есть знакомые, в том числе биологи, микробиологи. Конечно, с ними консультировался и обнаружил, что они уже привились. Пока я размышлял, я прошел процедуру вот около 20 минут назад, пока чувствую себя нормально. Так как и на третьем курсе мы будем проходить производственную практику, многие компании требуют прививку, чтобы обезопасить как своих сотрудников, так и нас. Я чувствую себя хорошо, все отлично, уверен, так дальше и будет. Напомним, что прививку может сделать любой желающий, за некоторыми исключениями. К противопоказаниям относятся возраст до 18 лет, беременность, наличие симптомов острых респираторных заболеваний. Самое главное, чтобы человек не болел ковидом в этом сезоне, и если задавал антитела, чтобы не было высоких антител. Перед началом вакцинации проходит осмотр врача. Пациенту необходимо повторно прийти спустя 21 день после введения первого компонента вакцины Спутник Ви. Сделать прививку можно в университетской клинике Казанского университета по адресу Вишневского 2А. Запись по телефону 233-3000. Диана Шлинкова, Фарид Захитаглы, Универньюз.